It oh в каждом человеке есть что-то прекрасное, иначе быть не может, ведь все мы живем не просто так. И у уборщицы, и у олигарха есть что-то особенное, это настоящая красота. Главное найти ее, ищи свою мечту. Ты можешь быть продавцом в киоске с мороженым, но каждый твой покупатель будет счастливее и лучше. Ты можешь на досуге вышивать интересные узоры, кататься на мотобайке, заниматься чем угодно, любыми способами. Помоги своей красоте спасти мир. Давать возможность хорошо отдохнуть людям было моей работой в качестве администратора Панорамы. Сейчас она закрыта, но тысячи людей помнят о ней. Мы вошли в историю. Тогда же меня стали приглашать на фотосессии в качестве модели. Этим я занималась в свободное время. После закрытия клуба я работаю по специальности, но хобби оставила с собой. Хотя сейчас меня приглашают не так часто, достаточно того, что осталось за плечами. А впереди столько поворотов, что я смогу найти что-то новое. ВИЧ — это не моя проблема. Я знаю, как защититься, и делаю это. И никогда не позволю, чтобы эта особенность некоторых людей легла пропастью между нами. Каждый человек самодостаточен. И лучшее, что в нем есть, — это сам человек. Твое призвание может найти тебя в любой момент. Попробуй прыгнуть с ним к звездам. Осуществлять мечту никогда не поздно. Поверь в себя. Найди силы. Почувствуй новые горизонты. Статус важен. Жизнь важнее.